всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео у нас на обзоре интересный получается проект назовем его так у нас в принципе все как проект идет это у нас x майнер это у нас получается облачный майнинг потому что многие сейчас все на дефе на нефти и тому подобное ну давненько мы как бы не рассматривали такие проекты не обращали на них внимания в общем что у нас здесь интересного сейчас мы все рассмотрим все обсудим я думаю все знают так как в основном все начиналось с облачных майнингов что такое облачный майнинг как он работает какие здесь процентные ставки какая доходность и как здесь зарегистрироваться и все это активировать можно все в один клик в общем здесь самые популярные скажем так майнинг которые не мы покупаем мы покупаем их не мощность выбираем какой нам нравится там асик получается какую валюту мы хотим добывать и соответственно у нас есть калькулятор доходности в котором мы также можем получается посчитать сразу нашу прибыль и сообразить что нам больше нравится что нам больше подходит как видите на лайткоин в принципе неплохо так идет горячий прям аж вообще в общем Облачный майнинг, здесь уже все Здесь по биткоину Закрыто у нас Здесь еще мощности есть, можно успеть Можно будет прикупить Идем далее Есть калькулятор облачного майнинга Здесь мы сможем По любой из криптовалют Рассчитать допустим На сколько дней, какой доход Допустим Определенный хэшрейт Выбираем там да? Количество там поставим 10. Рассчитаем доход Допустим вложили мы 3 штуки И за 10 дней к нам прилетает еще 600 долларов дохода Поэтому фиксированная ставка у нас здесь получается 20% а Подням дням контракт на 10 дней а Стоимость одного дня 300 долларов то есть, то ли вы покупаете себе майнинг, фермы дома ставите, это вообще максимально неудобно. Мы это уже проходили, много шума, потребление электроэнергии, лишнее тепло, а тепло нам сейчас уже как бы не особо надо будет скоро, уже все-таки потепление идет. Поэтому можем выбрать любую валюту, эфириум, что угодно, я не знаю, там лайткоин, биткоин, декрет там, и тому подобные валюты. То есть, самые основные, самые ходовые Здесь фиксированная ставка 42%. Можем рассчитать. Вложили десятку. За 20 дней мы получаем чистой прибыли 4200. Как по мне это просто вообще ну, феноменальный доход. Все, блин, прям супер вообще. Но опять же, ребята, это то, что я, скажем так, рассматриваю. Это не говорит о том, что вкладывайте бабки то есть как бы это просто обзор платформы то есть чтобы вы не думали что я вас прям аж надвигаю настигаю на этом скажем так на этот проект что срочно вкладывать и бабки потому что потом больше заработать не сможете каждый думает сам для себя вкладывать деньги либо их не вкладывать я могу вам только показать интересный проект интересные скажем платформу на которой можно будет сделать неплохие деньги для тех, кто не в курсе, что такое облачный майнинг, я уже вам об этом говорил. Конечно, вы можете потом сами прочитать по облачному майнингу. удаленная где-нибудь в ворах находится. В основном я видел, в ворах ставят огромные помещения, огромное количество машин стоит. И мы просто покупаем мощность и делаем себе деньги. Ну и конечно же, тут еще тоже есть сервисы, на которых о данном x майнере сейчас говорят то есть реклама есть издание в принципе если раз они рекламируют значит они уже подписались под данный проект я этот проект нашел получается меня он заинтересовал потому что раньше если были облачные майни то там либо это были скамы как обыкновенная пирамида там никакие даже серверов ничего не было либо же еще хуже просто бабки сбирали и все и пропадали. ну, в принципе, как-то так. здесь же у нас более все прозрачно, тем более издания подписались, так что в принципе попробовать можете. я лично сам попробую, заведу денег туда, и конечно потом, я не знаю, либо скриншот какой-нибудь, либо может видео сделаю, результат выкину потом в интернет на ютубчике сможете посмотреть. Ладно, напишите в комментариях, что вы думаете по такой старой, но рабочей схеме, как облачный майнинг. Пишите комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. На этом у меня все. Всем удачи, ребята, всем профита, всем пока.